продолжаем обзор наличие нашего интернет-магазина в этом видео у нас туя западная колоновидная колонна трехлетнего возраста итак ссылка будет в описании у нас ее чуть побольше в районе 500 штук. Здесь она уже до 40 сантиметров, даже 4 некоторую обгоняет. Поэтому ну туя западная колоновидная, как можно видеть на видео, у нас стоит 7-метровые, они красивые, растут довольно-таки. Ну, сантиметров 30 средний ее, если там взять, пройти. Сажались совсем маленькие сажались у нас есть посадка туи двухлетки вот эта трехлетка у нас так она вымахалась то есть в этом году довольно-таки хорошо ну также стрижется туя колоновидная западная одна из любимых можно сказать моих сортов потому что из нее растет очень быстро 30-40 сантиметров в год так что она она стрижется очень хорошо затем ну, на изгороди хорошо идет в одиночных посадках очень красиво смотрится из трехлетки делают обычные изгороди и все и тому подобное то есть ее тут тут ее можно применение найти и конечно же приживаемость у нее намного лучше чем у двухлетки ну, на этом обзоре я считаю, и западной колонновидной окончен. Трехлетка у нас довольно-таки хорошая, вы сами видели. Всего доброго, удачи, подписывайтесь на канал. С вами был Евгений Фельмонов и питомник Хвойный Дворик.